Всем привет, мы на канале Мята Life. хотим показать вам ремонт в коттедже 400 квадратных метров. На втором этаже произведена финишная отделка стен декоративной штукатуркой. Хотелось бы особое внимание уделить вот таким колоннам. Это обычная железная колонна. Она отделана любой штукатуркой, родман, там, то есть сделана форма. И самое важное в них это армировать чтобы не испортить потом всю декоративку. На этом объекте установлены очень качественные двери, александрийские, из натурального дерева, дуба. При установке двери применены эксклюзивные петли, ручки одной коллекции. То есть очень красиво смотрится, богато и надежно. На потолке сделан монтаж гипсовой лепнины, эта лепнина сделана под заказ, которую не купишь в магазинах города. Вот, это дизайнеры выбирали, делали макет, выливали, отливали, мы производили монтаж. Вот ванная комната, значит здесь уложена итальянская плитка, гипсокартоновые потолки, здесь будут люстры, есть, есть как бы ручной работы душевая комната, то есть как хамам. Подогревом здесь и сиденье отделано мозаикой. Мы находимся в кабинете заказчика. Здесь также сделана декоративная штукатурка, трафаретная декоративная штукатурка. На потолке также произведен монтаж лепнины с подсветкой. Особая гордость второго этажа – это потолок. В холле, когда поднимаешься с лестницы, то есть выполнен витраж, то есть он будет весь светиться здесь будет висеть громадная люстра то есть будет круто А давайте сейчас спустимся на первый этаж мы здесь ведем подготовительные работы вот по лестнице выполнены из массива дуба вот такие будут интересные у нас входная зона лестницы перила будут очень красивые кованые вот здесь мы ведем монтаж гипсокартона потолок будем тоже отделывать лепниной светодиодкой здесь будет декоративная штукатурка на части потолков будут еще короба из гипсокартона также отделанные лепниной будет здесь художественный паркет камин мы сейчас находимся в бассейне то есть это заходя в эту комнату здесь как говорится сердце кровью обливается потому что Работа выполнена ужасно, то есть, здесь работала для нас фирма, которую естественно убрали с объекта. Здесь, если, не знаю, передает ли камера неровность всего, потолок, украшение данного бассейна, арка, то есть и... здесь придется произвести полный демонтаж, и здесь нет возможности применять штукатурку, толстые слоя, из-за высокой влажности то есть придется все это развалить к этому человеку приезжают серьезные люди которые привыкли видеть и в работе и в быту везде профессионалов непростительно принять такое качество работ и показывать людям то есть я не знаю насколько надо быть непрофессиональным чтобы вот заказчику исполнять такую работу подписывайтесь на наш канал ставьте лайки до новых встреч Ждем от вас предложений <смех> и комментарий.